друзья я уже показывал игру то что это несправедливо да рак а, покупкам выше не круто не круто очень круто вообще не круто Копируют снова снова враг с на лесина подвобочки зачем так делаете а можете других, там, не знаю, кого-то сделать на 5000 куклы. Какая на тысячи в этих куклах разоржается. Тут 200-как, поменьше. Ставим на Да. Чтобы их остановить, нужно прокачать персонажа. Вот так, вот, паре, как обычно говорит, как на YouTube. Если ваш компьютер не делает, то, скорее всего, вы не качественно будете видеть ролик как обычно так псы думаете кстати псы классно на дело там старый не дает мне это пса нет что он его не прокачат дело в том что у меня у него пса на да, второй уровень максимум а у убить там 6 7 8 9 10 угу. разница большая так что лучше не берите, не если видите, что это не стабильно. экономику нужно врубать. А что делать, если враг уже собрал этого демона и атакует нас? Как отбиться? Не, не, он не поможет нам, друзья. Он не поможет. Нет. Как сдастся? сдаваться? Сдаваться. Не, нет, нет, я пока не все вот такую так использовать. Хорошо? Уберем новую базу. Эх, мам, давайте уже минерал. Побольше. Так, в принципе, это стоит, как там. Разведка. с разведкой все-таки. Порт. Он знания отжимал, с будет бесмысленно прятаться. Саваблю. Хорошо, не хотите Да ну, ты же его. Блин. Ну пожалуйста, ну, ну пока... Он понял что-то. Он понял что то не хватает. Присасывайте их. Попался. Салат с ними за нами. Сова тут или там чем О! димонту, что какие-то хоть я не знаю где сова. если там сова. ну, короче, А! наверное, сова возвращается на базу. вон сова. я ее заметил, Сова. где наш? пожалуйста, Собак. попался бруди, а демон давайте еще одного. Есть такие демоны, нас. Собак, да, если какие-то крутые демона слушаем, пошли меня. миши. еще мишек разрывает нас. Собака если следит. Так строите? А, Ладно. Строим. Строим. Так, ну что еще? Молоточек какие А зачем молоточка? Молоточек в как я понял. Нам не так уже это все совпадает. Когда уже будет бесконечно, тогда будем использовать. По-моему, так скажем, да? что, мы стали сильнее? Как там? Успорить. Строительство. Скорее всего, нам тоже секретную базу делать атака нет ну, ладно ну, что летающий мышек пора искать его возможно враг там так, если но не там то он там база. поставим демона У -у -у -у. скажите зачем ну так делать специально все наша база, в камере сохраняйте базу, а вдруг враг нападет на нас, и будет жестко. Держишься. А что будет если только брать Redimation, Farbow тоже можно будет взять, и этих мускуров, в будет очень классно. Там уже строим? Отлично. Экономик не ломать, не знаю. Сема. О, жизнь. Он так подталкивается. Все. Можете атаковать. Но вы там не Классно. Я отдохну, еще не... А, уже поздно. О май гад... Туда пойти? И группить всех толпу? А вы там только вот... О, армия попадает. А, мой гад. А тут у нас краб. Вот, все что прям аж а, уже атака о oh майга блин уже сразу тупо атакует <с> вот блин открыт стоп атака <с> я понял ну что обычно так и не сработает на прыжок веры. все выхода нет не атакуйте Насчет базы, можно еще одну базу, ста количество убеждает, почему бы не атаковать, где можно запустить. Ну да, да, да. О, да рубай его. Сила, берем. Давай идем сюда, экономит о, она по прикольном, давай попрыгнути. Там такое у меня крышка, да, крышка. Даже ты наконец-таки угадал тебе крышка. Может, давайте минерал построим. Обычная такка. Так. Да? Экономик оружия. А, воина взял одного. Понял. Смотрите, тут можно ману просто набивать потихоньку. Что у нас понял, да? Обычный такка. Обычный. Ну, здесь. Сова у нас нужна подкрепление, сова. Скорее всего. <смех> Надо. Все, пошли сюда. Возможно, враг там еще. Гранит можно. Вот такая вот тактика. Странно. Где его балз? А, пойдет сам. Там Что, а где не ходит? Mm -hmm. давайте оттайкуйте посидел такой фарбой что такое врубай он крейсе он тут если пускать полеси ему крышка давайте врубай сразу и побеждаем ему уже крышка Наверное. или где-то он или где-то он строит секрет даже и такое точки меня здесь давайте пока они не знаю все удалось отлично за не выполнил крайниковую виду ищем монет там еще бонусы вот как монет получать еще дополнительных вот так. на квест выполняется очень нужно так что у нас такой выреть или битва ага. построй катапульту награды красивые если ты бедный то тебе сюда упать все продавать если ты хочешь попить то можешь идти но нужно подкрепление поэтому бери все что есть в магазине окей, обновите список карт магазина ага. призвать Альтериста, что она не заходил в лапку, кстати, Вау. башня, гоблин, и, блин, как-то вообще не вкусно, давайте что-то обновим, получаем награду, его, та, и... да. имман, я не знаю, но вообще не как-то не классно, Кто то квест выполнил, что самое главное, получил еще дополнительный класс, 120 говорят варят на сколько нужно, чтобы выполнять? Построй катапульту. Призыв артериалистам. Катапульта это где? Это пультом Я не знаю где катапульта, по-моему это она. А? Пару колду возьми. Такого бессмысленного. Башню, или как она называется? выполняем. Катапульту. Алтарист, кто из вас алтарист? По-моему... Не, не, не, не, не. ты... Мне такого нет без персонажа, летчик... Точно? Ты... Ушкарь... Алтарист! Есть такой персонаж? Парвок... Всем дальше пока, пока я не... А, скорее всего, это ты... Рейс. Я не знаю, я сейчас узнаю пока...